Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Меликов Низам, я практикующий флорист-дизайнер. На дворе у нас осень, и я вдохновился данной порой. И решил создать композицию на оазисе, цилиндрической формы, вот в таком вот сосуде. Значит, в основу я взял фрукты, но фрукты у меня будут использовать лишь декоративную составляющую в данной композиции, это виноград. Дальше у меня будут ягоды вибурнума. Из цветов значит гортензия, асклепия, с лимониум и картамус. Из декоративной зелени это будет эвкалипт, листья дуба, рожь, буплеру и несколько листьев антуриума. А, и также кроспетия. Декорировать данную композицию я буду сеном. Друзья, досмотрите данное видео до конца, там я расскажу, каким, по каким принципам расстановки у меня материала, где, значит, будет у меня фокусная точка, на чем необходимо сконцентрироваться, а также поделюсь тремя секретами рукотворных элементов, которые будут присутствовать в данной композиции. Благодарю вас, друзья, то что были со мной Сейчас я расскажу пару моментов по поводу того как я распределял материал данной композиции Итак, значит начну я с фактур То есть я использовал значит два таких акцента Первый акцент это значит Аскрепиас Это у меня листья антуриума. Если вы посмотрите и увидите движение, я старался все-таки, так как у нас сейчас уже осень, и движение стремится все-таки вниз, то есть сверху вниз, то я старался как раз вот этим вот движением листьев антуриума подчеркнуть вот это движение. Также колоссия тоже где-то они вверх, но преимущественно есть опять же движение вниз. По цветовой камере, значит, я стартовал. Сделал главным элементом, так сказать, это виноград. Такой темно фиолетового синего оттенка. Вот. Значит, поддержка идет синий гортензий. Так как у меня были декоративные элементы в виде дубовых крашеных листьев, которые я здесь использовал, данные листья мне дали переход в красно-оранжевую гамму. Также у меня, значит, красный цвет, это вибурну, это краспедия, это катанус. Вот. вот такое вот мое завершение сентября получилось в с тобой гамме. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и напоследок, сейчас я расскажу вам три секрета при использовании рукотворных декоративных материалов в данной композиции. Для того, чтобы подготовить пачку листьев, нам понадобится проволока каленая. Подрезаем ее под углом 45 градусов, берем пачку листьев и протыкаем. Дальше делаем клипсу и прожимаем плоскогубцами. Дальше я прокручиваю таким вот образом. И так как здесь проволока выглядит неэстетично, я советую ее здесь, в данном случае, затейпировать. Таким вот образом. Данный элемент можно использовать как в композициях, так и в букетах. Для того, чтобы придать движение и не сломать колосся, я использую проволоку. Она вставляется вовнутрь. И дальше мы можем задавать уже движение колоссям, так что они не сломаются и не отвалится. Так, корилиус, для того, чтобы зафиксировать, интегрировать данную композицию, необходимо использовать проволоку. Я использую каленую проволоку, так как ее нет необходимости декорировать. Если вы будете использовать герберную зеленую проволоку, то вам необходимо будет декорировать данную проволоку, потому что она является технической. Я делаю 1-2 оборота и стягиваю. Так как у меня ветки достаточно длинные, я буду использовать две шпильки. И данная проволока не требует декорирования. Смотрится достаточно эстетично.